Здоровый же, да? смотри. Раз, два. Блин, у меня там же. даже не могу, ни хрена себе. Слёт, смотри. какая, какая какая здоровая, а. Малышка. И малыши с ней. Рай, голодные. Проспекте и Ну кто-то шиловно-то пойдет. Все, уже никто, по-моему, никуда не пойдет. Это же сейчас придется.